Из этого видео вы узнаете о двух началах мироздания, пассивном и активном, женском и мужском, о силе и пустоте, о том, как они проявляются в отношениях женщины и мужчины, о настоящих обязанностях женщины и мужчины друг перед другом и о том, как они, работая вместе, получают достаток и счастье без каких-либо неприятностей. Если чуть конкретней, вы узнаете о том, почему мужчину так трудно поднять с дивана. И почему женщины не говорят прямо о том, что им надо. Здравствуйте! С вами Георгий Левин, ваш проводник по этой жизни и вашим с ней отношениям. И вообще... И сегодня я рад видеть вас на самом коротком, но при этом самом глубоком и практически полезном курсе отношений. Вообще любых отношений, но в первую очередь, конечно, отношений женщины. И мужчины. Вы, наверное, уже знаете, что в основе всего, что существует, лежат два начала. Женское и мужское. Пассивное и активное. Инь и ян. Все остальное, весь мир, они создают, работая вместе. Но почему их именно два? Что делает каждая из них и зачем они нужны друг другу? Курс состоит из трех занятий, каждое не более получаса. В каждом из занятий я покажу вам отношения с какой-то одной стороны. Я назвал свои занятия сказочное, эзотерическое и психологическое. Сказочное, потому что в нем я расскажу вам сказку о том, как один мужик однажды убил мамонта для своей женщины, и ему за это ничего не было. Азотерическое, потому что на нем я схематически показываю механику притяжения, начал, их совместного творчества. А психологическое, потому что на нем я даю уже практические советы, касающиеся нас, современных людей, обладающих сознанием и речью. Все три занятия дополняют друг друга, давая объемную картину законов и практики отношений, но каждая из них можно смотреть и отдельно. Смотрите. Возьмем пару – мужчину и женщину. Нет, чтобы избежать лишних деталей и ассоциаций и сразу докопаться до сути, возьмем пару первобытных дикарей. Не успевших обзавестись еще ни статусами, ни обстановкой, ни какими-либо обязанностями. Вот жена и говорит. Милый, я что-то проголодалась. А милый ей отвечает. Так сходи, корешков себе накопай, да и мне заодно притащи, раз уж все равно пойдешь. А жена. Дорогой, у нас, наверное, будет маленький. Я корешками не наемся. Хочется чего-то побольше. Мужчина, мужик конкретный, намеков не понимает, он начинает сердиться. Скажи нормально, что ты хочешь? Не знаю. Чего-нибудь вкусненького? Мужчина по-прежнему ничего не понимает, но просто сидеть на месте дальше он уже не может. Он получил, так сказать, заряд бодрости. Он может злиться на женщину, но он уже заведен и должен что-то сделать. Хотя бы просто, чтобы разрядиться. И он говорит, ладно, надоело, пойду туда не знаю куда, может и попадется то не знаю что. И все еще в непонятках, чего же она на самом деле хочет, уходит в большой и опасный мир. По-прежнему не понимая, чего же женщине нужно, Мужик убивает первое попавшееся животное и тащит его домой. Женщина встречает его и благодарит. Нет. Она огорчена. Что ты наделал? Кого ты притащил? Я разве мамонта просила? Мне бы и зайчика хватило какого-нибудь. Причем, если мужик притащил зайчика, она, скорее всего, прицепилась бы, что такой маленький. Терпеть. Ругайся, не ругайся, делать нечего, мамонт уже мертв, и она разделывает его, консервирует, жарит, парит, так что от него только мелкие косточки остаются, и все сыты, и довольны, и все бы хорошо, тут бы и сказки конец, если бы не карма. Сейчас я сделаю небольшое отступление и очень коротко и просто расскажу вам о мировом законе кармы и о том, как можно его избежать. Так-то сейчас хоть все хоть что-то до кармы дослышали и даже сами употребляют это слово. Тем не менее, обычно настоящего понимания нет, поэтому я на всякий случай коротко уточню, о чем речь, потому что это нам обязательно нужно для продолжения истории. Карма в переводе с санскрита означает просто действие. Любое действие имеет причины и последствия. И это тоже одно из значений слова карма. Действие, которое имеет причины и последствия. И еще действие непременно вызывает равное ему противодействие, как мы знаем из физики. Поэтому на механическом уровне закон кармы это просто закон некоторого равновесия. Ты ударил, кто-то упал, но и ты получил удар, равный твоему. Но то, что в физическом мире происходит сразу же, моментально, в развивающемся, в живом мире происходит отсроченно. И отсрочка эта нужна, потому что закон кармы – это, кроме всего прочего, закон развития. Развития жизни, развития сознания. Да, карма это один из двигателей эволюции. Она ведет сознающее существо к большему сознанию, возвращая и показывая ему его же поступки. То есть, можно сказать, занимаясь воспитанием, пусть и совершенно механически. Если человек поднимается на ступеньку выше и начинает сознавать, видеть все свое поведение со стороны, урок считается выученным, и последствий может не быть если такого осознания нет карма возвращается и не один раз а столько сколько нужно чтобы человек действительно задумался и хоть что-то осознал именно поэтому люди так часто наступают на одни и те же грабли если не делают настоящих выводов в общем в некотором смысле закон кармы существует чтобы его обходить. Но обойти его можно только в строго отведенном для этого коридоре. И коридор этот ведет к развитию сознания, к творчеству. Или можно сказать, он ведет через развитие сознания и творчества. Главное, что он ведет через уход от главной роли эго. Я в сторону осознания сложности большого мира и множественности «я», его населяющих. Итак, закон кармы — это не закон наказания, а закон равновесия и одновременно развития. А сейчас я за 2-3 минуты расскажу вам суть ведических знаний о том, как можно кармы избежать. Как я уже сказал, избежать кармы можно только, избегая эгоистичной мотивации поступков. А сделать это можно только двумя путями. Первый путь – это полное осознание. А второй путь – служение. Служение – это действие, которое ты делаешь не в своих интересах, а выполняя волю кого-то еще. В служении ты не являешься истинной причиной событий, ты только исполнитель, инструмент, а за само решение отвечает тот, кому ты служишь, чьим орудием являешься и чью волю проводишь в этот мир. Главное условие настоящего служения ⁇ это полное отсутствие какой-либо личной заинтересованности, любой, любого собственного удовольствия или какой-либо личной, опять же, награды. Если вы найдете мотивы и силы совершить любое, вообще любое действие, при этом действительно не имея своего интереса и каких-либо своих причин для его совершения, это действие не создаст для вас кармы. Очень трудно делать что-то, что вам совершенно не нужно. Действие же в сознании значит, что в момент действия ты понимаешь и принимаешь все его последствия. А также понимаешь и принимаешь все чувства всех, кого она так или иначе коснется. Принимаешь их как свои, И при этом все равно совершаешь действие. Такое действие само по себе уже только компромисс между интересами всех участников. Главное, что в этом действии опять же нет личной заинтересованности. По крайней мере, главенства личной заинтересованности. И... Эго уже не причина нарушения гармонии, а человек сам, просто восстанавливающий порядок орудия кармы. Миру нет необходимости его как-то воспитывать, и никаких личных последствий не будет. Но, опять же, очень трудно, например, убить мамонта, пусть даже для еды или для того, чтобы накормить ребенка, понимая всю его боль, всю его трагедию. Я понимаю, что ты ничуть не важнее этого мамонта. Это очень обезоруживает. И теперь возвращаемся к нашей паре. Она является внезапной и говорит, кто тут мамонта завалил. А ты знаешь, как ему страшно и обидно было умирать от рук голой обезьяны, у которой только и достоинств всего, что длинная палка в руках. Не знаешь? Я так и думала. А у него детки остались. Они теперь, возможно, тоже вымрут. Придется, мужик, тебе узнать теперь все на своей шкуре. И деткам твоим вымерить тоже может придется. А мужик ей, чего прицепилась? А мне, ну и нафиг не надо было. Я не есть особо не хотел, ни зла на то не держал. Это вот она меня с каменного дивана согнала и послала, куда глаза глядят. Я только выполнял ее волю. Я служил вот этой женщине. С нее и спрашивайте. Карма к ней. Ты виновница. Наша женщина мудра. Она не спешит свалить все обратно на мужчину, хотя могла бы. Мужчина ей еще пригодится. А говорит она только о себе. Да что вы такое говорите? Я ведь и представить себе не могла, что он на что-то способен, что он отважится убить хотя бы насекомое. Я просто сказала, что хочу есть. И это была правда. Я не посылала его никого убивать. Я и подумать об этом не могу. Я же сама мать. Я как представлю себе бедных мамонтят, так плачу. Знала бы, что так выйдет. Лучше бы я сама умерла вместо них от голода вместе с ребеночком. Вот и получается, что один был просто исполнителем, действовал, не имея никаких эгоистичных мотивов, служил. А вторая, мало того, что находится в полном сознании, и ей нет никакой необходимости преподавать урок сочувствия, так она еще и никого никуда конкретно не посылала. Просто сказала, что она голодна. И вообще действовала только в интересах еще не родившегося ребеночка, который... Тем более, никого никуда не посылал. Карма не может найти концов этого запутанного дела и вынуждена удалиться, как говорится, не солоно хлебавши. А мужчина с женщиной жили долго, сытно и счастливо. Вот такая сказка со счастливым концом. Началась она со взаимных упреков, что-то нормально сказать не можешь, что тебе надо, и сам ничего не сделаешь, приходится намекать, подталкивать, а закончилась она благополучно только благодаря тем же качествам, которые вызывали эти упреки. Когда каждый играет свою мужскую или женскую роль в настоящей паре, оба избегают лишней индивидуальной ответственности. Да, оба избегают, не только мужчина. И это совершенно нормально. Нормальное не в том смысле, что ничего страшного, все так делают. А вообще нормально, то есть так и должно быть. Я сейчас объясню. Это все залог того, о чем поется в, во всех песнях о любви. Создать свой собственный мир, мир для двоих. Мир, в котором оба имеют все, взаимно прикрываясь друг другом и оставляя карму и смерть в дураках. Но для того, чтобы создать такой мир, надо понять все преимущества каждой из ролей. И научиться правильно играть свою роль и понимать роль партнера. Мужчина нарушает гармонию окружающего мира, чтобы притащить в дом куски посочнее. А женщина потихоньку ткет нити судьбы, творит жизнь, творит сознание и защищает мужчину от последствий его действий. И главный секрет тут в том, что партнеры не друг от друга требуют решения своих личных проблем. И не каждый за себя сражается, а они вместе сражаются за свой мир против окружающего их хаоса. Тогда и мужское Ничего не хочу, ничего не знаю, и женское ⁇ хочу, не знаю чего ⁇ что ж ты наделала, Каянный, обращенные в правильную сторону, а не друг против друга, приводят к совместной победе. Эту аллегорию, возможно, не просто понять в современном, безопасном, хорошо организованном мире, изолированном окружающего хаоса, в котором оба и мужчина, и женщина... Просто работают в офисе, живут в своей городской квартире под защитой полиции, получают деньги на карточку и ужинают в кафе. В этом мире действительно нет необходимости в явном разделении обязанностей в паре. Честно говоря, вообще в разделении на женщин, на мужчин, в создании семьи. Зачем введение общего хозяйства в таком мире ну и так далее. Но разделение на мужское и женское начало никуда не деть, оно все равно сохраняется, оно просто уходит на другой план. В этом случае заказчиком, женским началом, служит все общество потребления в целом. И где-то на его окраинах суровые мужики в его интересах забивают скот, рубят лес и взрывают скалы. Все делают для нас. А мы, в свою очередь, ни о чем их не просим. Но раз уж они дерево срубили, мы можем купить себе красивую полочку. Но как только дело доходит до более рискованных вещей, индивидуальных рисков, там, где плыть по течению недостаточно, и надо действовать, бороться, принимать решения, например, до реальной политики, хоть до того же бизнеса, не говоря уж о войне, тут... Снова создание пары и разделение ролей в ней становится очень желательным. Что там война? Даже рождение ребенка требует, чтобы у него сразу были и папа, и мама. А не родитель номер один, родитель номер два. Это не вопрос пола родителей, это вопрос их энергетики и главное вопрос их ролей. Про половые органы ребенок всерьез узнает лет, допустим, в пять. А папа с мамой для нормального формирования нужны ему сразу. Скажу больше, эта распасовка работает не только в паре женщина-мужчина. Например, вожди или мафиозные главари также часто разговаривают такого рода намеками, типа «этот человек представляет для нас проблему, ее надо решить и решить окончательно». Его подчиненные уходят, возвращаются и докладывают. Проблема решена, человек расстрелян, а главарь журит их притворно. Ну что ж вы, перестарались. Может достаточно было просто поговорить с ним? Хотя вполне очевидно, что он доволен. И сердце зрителя замирает, потому что на глубоком уровне мы понимаем, что вот этот человек, только что сотворивший зло, не будет наказан. Не потому, что он занимает высокопоставленное положение, а потому, что он отмазывается от кармы на очень высоком уровне. Его бойцы выполнили то, что ему было надо, но он до этого не приказывал. И наоборот, если мы видим, что какой-нибудь главарь выведен из себя, выведен из защищенной женской позиции и отдает четкий приказ «убейте мерзавца», не дай Бог, сам идет разбираться, становится реальной причиной происходящего, мы понимаем, что его дни сочтены, и мафиозной семье грозят серьезные неприятности. Это, конечно, немного другой тип отношений, чем парные, любовно-супружеские, но механика создания семьи и ухода от ответственности при помощи правильного взаимодействия начал остается той же самой. Теперь еще один момент. При помощи перепасовки, прикрывая друг друга, мужчина с женщиной сумели отразить первый натиск кармы. Но она все еще рыщет поблизости, она что-то подозревает. Зверь мертв, виновник не найден, все концы ведут в эту семью. И окончательно уладить с ней отношения можно только окончательно восстановив гармонию. При помощи творческого начала обогатив мир в целом. Если вы все еще не понимаете, о чем я, я попробую рассказать концовку истории про дикарей по-другому. Карма появляется на пороге, а женщина показывает ей ребенка и выносит кастрюльку. Карма смотрит, пробует и говорит. Да черт с ним, с мамонтом. Их там еще достаточно пасется. А вот ребеночек хорош. Минус глупый мамонт, плюс умненький ребенок. Убытка особого нет. А уж вот такого борща из мамонтятины я еще не пробовала. Вижу. Не зря мужик мамонта жизни решил. Наш мир стал не беднее, а богаче. И да продолжится род твой, женщина, вместе с эволюцией. И тут уже удаляется окончательно. Возвращаясь к теме мафиозных семей, предположим, карма взяла вверх, и полиция поймала исполнителей преступления. Тогда мафиозе идет к начальнику полиции и говорит ему, мои подчиненные перестарались. Да, страшная трагедия, но никто не виноват. Отпустите их. Они просто неправильно меня поняли. Конечно, начальнику полиции этого недостаточно, чтобы закрыть дело. И тогда главарь говорит, но если вы лишите меня моих рук, я не смогу больше делать деньги. А если у меня не будет денег, я не смогу заниматься благотворительностью, в том числе не смогу больше снабжать полицию новой техникой. Вы же помните, кто вам последний раз компьютер купил? Что вам важнее? Один мешавший мне человек или... Хорошая работа всего вашего отделения и порядок во всем городе. Вот тут уже вполне честный полицейский начинает задумываться. Обратите внимание, мафиози не начинает войну с полицией. Ну кто он против целого государства? А продолжает занимать пассивную творческую позицию и указывает на то, что он является не только вредным, но и полезным. И вот это уже может перевесить чашу весов. Не подумайте, что я рассказываю вам, как правильно совершать преступление. Я просто хочу показать вам, что в настоящем сотрудничестве мужского и женского начала заключена огромная мощь. А уж как ее использовать, это уже ваше дело. И мощь – это в мужской силе, работающей по заявкам и под прикрытием женского начала. И вот кто сможет их правильно организовать, получит весь мир. Чтобы поесть мясо, надо убить какого-нибудь милого зверька. Чтобы построить дом, надо срубить кучу деревьев и лишить домов тех, кто в них гнездился. Чтобы принести домой денег, надо их так или иначе отнять у других. Это все нехорошие дела, опасные, и в некотором смысле наказуемые. Так вот только от женского принимающего начала зависит, будут ли все эти разрушения ущербом для целого мира, или наоборот, они станут пользой. И мужчина будет с радостью все это делать для той, которая сумеет извлечь максимум из его дел. Тогда у него появляется ощущение крепкого тыла, безопасности, силы и стимул рисковать дальше. Кстати, такой ритуал ухаживания, как дарение женщинам цветов, пришел к нам именно из тех времен, когда люди были не так умны, но гораздо более чувствительны и жили в дикой природе и Карма наступала для них очень быстро. Тогда преподнесенный букет сорванных цветов был не причинением радости женщине, а реальной проверкой ее. Сможет ли она извлечь из этой бессмысленной жертвы достаточно удовольствия, достаточно наслаждения эстетического, чтобы нейтрализовать вред природе, нанесенный грубым мужчиной? Сможет ли она достаточно хорошо извиниться перед природой? Если сможет, она будет хорошей парой. А если же нет, то мужчину начинали преследовать неудачи. И он соображал, что лучше ему поискать другую женщину. Впрочем, это, конечно, было не только проверкой сил женщины, это была также и проверка совместимости. Обычная женщина может остановить карму только если букет ей понравится. Иначе никак. Та же фигня, кстати, с угощением. В общем, в природе все гармонично и взаимосвязано. Почти каждая женщина мечтает о том, чтобы быть слабой. Спрятаться от грубой работы, от ремонта техники, от принятия решений. Даже просто от зарабатывания денег или забивания гвоздей в стену. От всего, что связано с борьбой и разрушениями, с грубым физическим миром. Мечтает не просто получить постоянного партнера мужского пола, но быть за мужем. Это прекрасное стремление, об этом я и пытаюсь рассказать. Но вот на вопрос, что вы будете делать замужем, что получит мужчина с того, что возьмет вас на обеспечение и будет все решать и делать, женщины часто ответить не могут. А мужчина готов что-то делать, готов сражаться с миром, но только если у него будет пыл, если у него будет смысл его действий. Ему нужно, чтобы его действия были не напрасны, чтобы польза от его дел была больше, чем вред. И все это ему может дать женщина, воплощающая по-настоящему женское начало, играющая свою настоящую роль. Именно поэтому рыцари в средневековье прикрывались прекрасной дамой, и именно поэтому жены Богатых людей часто занимаются, например, благотворительностью. И если вы поймете эту механику, то прочные настоящие отношения с мужчиной не будут представлять для вас никакой сложности и ничего не сможет их нарушить. Но еще подробнее о механике взаимодействия я расскажу на следующем занятии. Если же человек одинок, ему не с кем разделить обязанности, ну, значит, ему придется быть самому или самой себе, семьей, и выполнять обе роли. Механика все равно остается прежней. И именно поэтому хороший охотник всегда, во-первых, просит прощения у добычи за то, что ему придется ее убить, а во-вторых, добывает только столько, сколько ему нужно. Не больше. Если вы научитесь реально отпускать грехи сами себе, это значительно улучшит качество вашей жизни. Но все-таки разделение труда всегда гораздо эффективнее и достигнуть можно гораздо большего. Я верю, что у вас рано или поздно получится найти себе настоящую пару. Тем более, что для этого у вас уже очень скоро будут все необходимые знания и умения. Потому что осталось нам всего два занятия. Итак, на этом занятии вы узнали о двух началах, мужском и женском, разрушительном и творческом, действующем и сознающем. Женская говорит, мне это нужно, да и не только мне, но сама я этого делать не могу и не буду. А мужской отвечает ему, а мне это нафиг не надо, я вообще не понимаю о чем речь, но я это сделаю. И в результате оба избегают немедленной ответственности за нарушение гармонии окружающего мира в своих интересах. А когда же в результате их совместной деятельности появляется что-то новое, и мир становится богаче, вопрос ответственности окончательно уходит, и оба получают заслуженное благополучие и счастье. Вот такой простой и такой сложный главный секрет правильных отношений женщины и мужчины на втором занятии которое я назвал эзотерическим я в картинках объясню вам движущую силу и полный цикл взаимодействия мужского и женского начала и я и на нем же вы узнаете секрет притяжения мужчины и женщины что того, что вообще позволяет им взаимодействовать и быть вместе. А на третьем занятии, названном мной психологическим, я расскажу о конкретных психологических приемах и дам шаблоны, которые позволят вам все это вспомнить и применить даже в самых сложных условиях, например, во время ссоры. На этом наше занятие заканчивается. Я благодарю вас за внимание. И жду на следующей части. Как на нее попасть, должно быть написано где-то тут, рядом с видео. С вами был ваш проводник Георгий Левин. До следующих встреч.